Банде Гуру Пададанда М Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитам Ананда Саходитам Си Нандо Нандо Нанг Банде Радика Чарно Дайям Гопи Жано Самаяукам Бинда Банаману ван чакалпотору вастхи кипа синдубе вачо патитананг пабуне бхавишнави Снавактипаде деви саттвопаттвайи намо нама Нарая намаскрито-нарунчаива-нараттамам Девиңсарасватиң беесам татау-жайо ахо-мадире Саңкирта-не-кісно-катху-падеши не гуру хакти жукта Бхакти прамадакш Jagodarun, дайям сада pari bhagnam saranyam, bhita thum Биспуре жито, кемпиго бободушва держ, Пурнану Рагоро Саагоро Саромурти, Сараадиками кага кифану карус, Шри Сяаддхитакада дарсивасади гоурабхактавинд. Харе Кришна Харе Кришна Кришнаа Кришнаа Харе Харе Харе Рам Харе Рам Рам Азан ламитабу жоу кану каха бодату шангир таной кабиторо хамлаа тахшо мупалу бандеи Хари Рам, Хари Рам, Раму Рам, Нама Сура Дипарупам Бхаванурупе нсаданаранам Ганга Таранг Раманияджата Калапам Гори Нирантара Баги саджушо бадане, лакшми Рама, Рама, Мади, Тамади Девам, Пуршо Пуранам, Тамалврнам, Тамалаварнам сухитабхатарам Апарасансарасамундрасетам Бхаджам махим бхагаватос Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Так вор Прабхупат Парамахам Саджакат Гуру сказал, что мы живем на протяжении всего лишь двух дней в этом материальном мире. Всего пару дней мы находимся в материальном мире. Уже через пару дней нам придется оставить его после того, как мы здесь появимся. И я прошу всех вас, постарайтесь совершать бхагавата-севу под руководством Ашрая виграха татве в этот короткий промежуток времени. Я прошу вас совершать Хари скооперировавшись все вместе, совершайте служение Бхагавану. Я прошу всех вас, — говорит Прабхупад. уже зависит от вас, примите вы мою просьбу или нет, потому что обусловленная душа имеет свободу выбора, она может принять, она может не принять. Тем не менее, не сомневайтесь, что если вы не будете совершать служение, у нас должен быть общий центр, в нашем обществе должен быть общий центр, это Бхагавата Сева, и не должно быть никаких корыстных интересов. Если наши центры интересы будут разными, тогда и будут возникать конфликты, Борьба, соперничество, соревнования за славу, за сбор пожертвований, за учеников. И все будет осквернено опасными болезнями. И в таком случае мы не сможем, вы не сможете совершать баджан и навсегда затеряетесь в этом материальном мире. Мы должны терпеть друг друга. Допустим, вы оскорбили меня абсолютно безоснованно. Я должен стерпеть это. И тем самым показать вам, что показать, что я следую всем правым предписаниям, так чтобы вы в один день поняли, что вы ошиблись, что вы неправильно сделали, что оскорбили меня. Возвышенные преданные не исходят на уровень ниже для того, чтобы помогать обусловленным душам которые живут подобно обезьянам Некоторые размышляют, что они могут делать все, что угодно, находя, хотя находятся в отреченном укладе жизни, ведут отреченный образ жизни. Никто все равно не узнает, что я делаю, что я не следую правилам. Как, как хирани Кашипу, он делал то, что хотел. И никто не мог указать ему на недостатки. А если кто-то и решался на это, он мог убить. В настоящий момент, говорит Прабхупат, с горечью на сердце повсюду недостаток харикатхе потому что мы не выражаем должного почтения Гуру и Вашнавам, оскорбляем их, поэтому и существует недостаток Харикатхи. Лишь потому, что мы не позволяем Гуру и Вашнавам быть среди нас, Потому что, если они будут, то они станут указывать на недостатки, на ошибки. Но так размышлять неправильно, потому что они из любви и привязанности к вам указывают на недостатки, на неправильное следование. Так <реклама> чистый преданный никогда не соперничает с кем-то не было, потому что он занят баджаном, у него нет времени говорить всякую ерунду они не тратят ни секунды. <реклама> like a hostel, you know, hostel, you know, not hotel, hostel. In a hostel, in a hostel, all different kind of people from different caste and creed, they are coming, they are staying jointly in a place, they are contributing some money, I know, contributing some money, all of them, so there is one fund, someone they engage, they can go to market and buy and cook, you can jointly take very mutually, sometimes they can make говорит что мы общество наше общество преданных подобно на гостиницу куда приезжают где собираются люди из разных каст разных сословий и все вместе, организовавшись, готовят. Один выбирает одного, кто будет готовить, а все остальные наслаждаются жизнью. Такая вот гостичная, гостиничная жизнь. Послушайте, посмотрите, почитайте статью Шилы Матхавас. И также Гурупадпадма написал статью, кто может жить в Матхе, в Гаудия -Мадхе? каковы должны быть качества того, кто начал жить в Матхе. Гаудия никогда не приглашает к себе мусор, не собирает мусор. Гуру не имеет права говорить в таком обществе, чтобы это ни было. Никаких замечаний. Его окружает как будто бы... Если гуру делает замечания, если он указывает на недостатки, ученики гневаются и говорят ему, кто ты такой, чтобы делать нам замечания? Мы пойдем, пойдем в ад, какое дело вам до этого? Но мы будем продолжать жить так, как живем. Таким образом, в обществе сейчас преобладает политика, деньги, как все, что в гостинице. День за днем ситуация становится все хуже. Прабхупад и вся наша гуру Варга плачет, наблюдая за этим. Прабхупад говорит, что если существует недостаток Харикатхе, существует перерыв в Харикатхе. И Гурпат Падма, и сам Прабхупад говорили, что Гаудия ведом чистой Санкиртаной. То есть имеется в виду, во главе Гаудия -Матха стоит чистая Санкиртана. Ващнавы не заинтересованы в ваших деньгах, в ваших способностях, в вашем образовании. Поэтому мы не должны прекращать санкиртану. Если преданный останавливается и думает, я месяц совершал санкиртану, а теперь я могу отдохнуть. Он может отправиться в ад. Вся наша жизнь это картика врата. Не забывайте об этом. Если забудете, значит вы глупец. Вся наша жизнь это картик врата. Не один месяц мы должны следовать тому, чему мы следовали в течение картики. Всю жизнь мы должны совершать санкиртану. Если мы останавливаемся, если мы прекращаем это делать, вот именно в этот промежуток времени мы пойдем. Упадем. На самое дно. Как минимум, нужно организовать жизнь свою так, чтобы, как минимум, утром нужно слушать Харикатху или читать читание Бхагавату, читание Чритамри, хотя бы на, на протяжении часа, каждый день. Потому что если вы не будете жить с преданными, если вы не будете находиться с преданными, с гуру Вашнавами, если вы будете один, Разные грязные вещи будут приходить в вашу голову, тем самым вы будете совершать оскорбления. Но когда вы с гурой ваше нами, вы сами можете почувствовать, как вы очищаетесь. Так вот, как минимум один час нужно читать читание Бхагавата, читание Чаритамри, то я советую вам делать это, основываясь на... Наставление Бхактинат Такура. Я, я не, не подобающий лично, чтобы давать наставление. Я просто говорю то, что говорил Бхактинат Такур. Если хотя бы что-нибудь с утра вы будете слушать из Харикатхи, вы на протяжении всего дня будете испытывать, чувствовать заряд, как будто бы вы с утра съели витамины. А в противном случае вы станете если вы скажете, О, вот мой месяц совершали аскезы, теперь мы должны отдохнуть, но вы увидите, как ваш сумасшедший мозг опять забросит вас в океан страданий. Поэтому вы должны четко понимать, что делать нужно, а что делать не нужно. В этой шлоке говорится, то есть Весадев Госвами говорит то же самое, что сказал Прабхупат, точнее, наоборот. Прабхупат сказал то, что сказал Висадев. Все вы приглашены, приходите. Все вместе, давайте объединившись. У нас нет эгоизма, мы хотим объединиться. И Но те кто хотят заниматься политикой те кто лицемерные единственное они не приглашены тем не менее все остальные для всех открыты дверь вес с вами приглашает всех открыто Сатиампарам Дхимахи, hey, все приглашены. It, it, приходите, присоединитесь к нам. И все вместе мы будем взывать Бхагавану. Потому что если один человек молится Бхагавану, это хорошо. Тем не менее, если объединившись, мы будем молиться Бхагавану. Наша молитва будет более могущественна. Если у нас будет одинаковое настроение, и будет один центр, мы молимся одному Бхагавану, он обязательно внемлит нашим молитвам. Немедленно он не зайдет к нам. Возможно, мы не сможем его увидеть. Тем не менее, сказано в шастрах, Бхагаван сам обещает, что Нараджи говорит, Богован говорит: "О народ, там, где мои преданные от всего сердца плача воспевают мою славу, там нахожусь я. Можешь видеть, а можешь нет, потому что Богован, в действительности, сам принимает решение. Явля... Сможете ли вы его увидеть? Он имеет право." не быть в зоне вашего видения. Тем не менее, он присутствует. Но материальными глазами мы увидеть его не можем. Что такое баджан? Баджан ⁇ это обретение духовных глаз. Эту шлоку Бхагаваши Кришна произносит в разговоре с Удава Махараджам. В соответствии с силой баджина, с интенсивностью Бхаджана, харикатхой, с кертаной человек очищает свое сердце, и благодаря этому он обретает зрение и становится способен увидеть меня. обретает трансцендентное видение. Поэтому, Поэтому Чайтани и говорил, Чайтадапана маржа означает очищать сердце, очищать зеркало сердца, чтобы увидеть все таким, как оно есть. Таким образом мы должны продвигаться вперед, мы не можем идти назад. Назад идти нельзя, потому что наш баджан это двигаться вперед. Нам не интересны ни деньги, ни женщины, ни мужчины, ни слава. Все, что мы хотим, понять славу, лотосных стоп, Гуранги Махапрабху. Это несмет... несравненное сокровище. Кому нужны материальные блага, когда есть такое сокровище? Прабхупаат и Весадева Госвами приглашают нас принять Pahad участие Pahad в молитве. Тем не менее, мы не обращаем внимания на их зов. Мы идем туда, куда нам хочется. Но в соответствии с наставлением Прабхупада, Почитайте статью, кто сейчас живет в Мадхе, а кто должен жить, имеется в виду, какими качествами должен обладать преданный. Но если я начну сейчас рассказывать тем, кто живет в Мадхе, какими качествами необходимо им обладать, они прогонят меня. Моя главная проблема в том, что я говорю о Прабхупаде, но я вынужден говорить о нем. Вы хотите, хотите слушать, а хотите нет. Благо жизни в Матхе заключается в том, что мы имеем возможность жить, объединившись, жить среди преданных. Такие вайшнавы, как Гуру Тишардас Махарадж, могут совершать уединенный баджан. Если даже поставить их, за ними камеру, то вы увидите, что они длинные и ночно совершают баджан. Также на протяжении двух последних лет в комнате моего Гуру Махараджа поставили камеру и наблюдали за ним. То есть им было интересно, что делает Гуру Махарадж. Но если мы будем сомневаться в Гуру Ващнавах, мы отправимся в ад. Итак, наша Саньяси обучает нас тому, как... Извлекать уроки из всего, что нас окружает. Это способность Парамахамса. Вне зависимости от времени и обстоятельств, где бы он ни находился, он постоянно чему-то учится. Именно поэтому он обладает огромным опытом. Потому что каждую секунду он извлекает уроки. Помимо всего, он видит весь мир в связи с Господом, с Ананта Почему у него нет проблем? Потому что он понимает, что за всем стоит Ананта Дев, Господь. Поэтому он ничем не обеспокоен даже если кто-то выступает Хариды против него, <coughs> если кто-то оскорбляет его, <coughs> как, вспомните, когда люди критиковали Харидас Такуру за то, что в его баджин-кутир приходила блудница, но не было совершенно никаких доказательств, чтобы обвинять его, но они критиковали. Но Харидас Такор принимал это и думал, что это их право. Now, Точно it так it же it против it и против Прабхупады говорили разные вещи. Однажды в Мамгаче Мам Прабхупад. Пришел в Мамгачи вместе со своими учениками для того, чтобы посмотреть на местность, чтобы во время города хама Парикраме установить там а, что-то типа лагеря. И там местный, местный землевладелец написал жалобу в полицию на Шилу Прабхупаду. Он заявил, что Шила Прабхупада своровал ценные вещи из моего дома. Когда, Прабхупада, когда Прабхупада, Прабхупада донесли это, он не сказал ни слова. Он ни слова не вымолвил, просто молчал. Потому что он знал, что все знает Бхагаван, и за всем стоит Бхагаван. Другое. Таково положение. Дел в обществе, и бессмысленно ждать, что что-то изменится. Потому что настроение людей одинаково, оно не меняется. Все это подобное по всему миру. Если спросите, что, что, что, что говорил Прабхупад, люди даже не могут понять, о каком Прабхупаде идет речь. У них, они даже не знают. Шила Шилобхакти, Сидханта Сарасвати, Госвами Дакар Прабхупады. А мы должны, должны распространять его учение. Прохупат порой говорил: «Никто не говорит обо мне, о моей Харикатхе. Все говорят, представляют Харикатху по-своему. То есть он имел в виду своих проповед... проповедников? И другой человек пришел, к в, там же в Мамгачи, пришел в этот же, к этому же полицейскому и сказал, пишите, у меня тоже к вам заявление, пишите, Шила Прабхопад. а, точнее нет, у меня похитили озеро. А полицейский говорит, вы что, шутите, как, как озеро, водоем можно похитить? Да, у меня похитили. Но ну, как я могу подобное заявление оформить? Так вот, послушайте, если возможно похитить озеро, может быть это такое... То есть, если для вас удивительно, что озеро можно похитить, то совершенно невозможно, что Бхакти Сидханта Сарасавати Прабхупат может что-то похитить, что за заглубец заявил подобное. То есть так же, как невозможно похитить озеро, this даже озеро, э, возможно, похи you know. you know, можно похитить, чем Прабхупад может что-то взять, что-то своровать. So мы so, <coughs> понимаем, что то есть, так, такое происходит, я знаю, что And в любой момент кто-нибудь может набросить на меня, то есть иметь ввиду подвергнуть меня каким-то нападкам, но я говорю, я продолжаю говорить oh, yes, правду exactly. и верить в Гауранго Махапрабху. Если такой веры нет, то у нас нет права so, говорить. Stakur, то есть, прежде всего, превыше всего вера в Гауранго, в его защиту. На протяжении трех дней блудница приходила в Баджан-кутир Харидас Такура. Тем не менее, он просто повторял Харинам. Но, Харидас так... Но никто... И никто не видел, что там происходило. Тем не менее, Харидас Такур пошел на это для того, чтобы освободить проститутку. Таким образом, для того, чтобы освобождать падшие души, мы должны рисковать. Бхагаван знает, с каким настроением я помогаю дживам. Если я в одном месте, в уединенном месте, буду совершать баджан, никому я не буду интересен. Но когда я начну говорить, что-то говорить, рассказывать харикатху, люди подвергнут меня нападкам. Посмотрите, до тех пор, пока Прохлад Махарадж, только когда Прохлад Махарадж начал говорить истину, он стал врагом для ера кашипу до этого он и целовал и всячески выражал ему свою любовь и привязанность но как только тот стал говорить об абсолютной истине он стал его главным врагом и это хорошо этот случай хорошо описывает наше нынешнее общество как только мы начинаем говорить абсолютно истину, у нас появляется много Итак, врагов. Так, Прабхупад, Бхактивина Такур шли на большие риски. И мы точно так же должны идти на риски. Таким образом, даже против Прабхупады и против Бхактивинант Такура выступали. И даже заявляли в полицию. Однажды к Прабхупаде с жалобой обратились, почему вы запрещаете Лила Киртан? Ведь Бхактиванат Такур позволял его. Но Прабхупад ответил, вы задали. Вы So away, как только Бхактиюнта Кур ушел, вы И начали вы говорить говорите, подобное. Но когда я уйду, вы тоже начнете говорить всякую ерунду. Стать подлинным учеником не так просто. Нужно отдать всего Maybe себя лотосным стопам Гуру Падападма. Только в таком случае вы станете им. Так, Аватхуд Саньяси рассказывает о пауке, о том, spider как он стал его гуру. Потому что паук плетет паутину, выпуская нить из себя, а затем вбирает ее назад. Таким образом, он не создает никаких, не прибегает никаким, никакой дополнительной помощи, не прибегает никаким инструментам. Все И, в нем. Все, что необходимо для этого в нем. You Точно you так know, же Бхагаван. И а в конце концов, мой, мое собственное тело стало для меня учителем, гуру. Он имел в виду, точнее даже он имел в виду не тело, а атму. Я это значит атма. Бхагаван при помощи Майи создал множество элементов, живых существ, рыб, зверей, людей. Точнее, он создал в начале рыб, животных. И так далее. Но он не получил полного удовлетворения от своего творения. Те, кто могут видеть, могут посмотреть на цветок и удивиться, как он прекрасен. Кто создал его? Глупцы не замечают этого, не замечают творения, не замечают красоты творения. Павхупадka в связи с этим рассказывал одну замечательную историю. Кинг может пасхати карнабхьян. А будет видеть ушами, не А не глазами. Он имеет какую-то он то есть один царь мог видеть ушами, и поэтому он и стал царем. Была у него такая особенность. Почему гуру и вашнавы так могущественны? Потому что у них есть третий глаз, с помощью которого они могут видеть все таким, как оно есть. Дьявол, одевшийся в одежды преданных, в одежды саду, находится под руководством Майи, но преданные находится под руководством Бхагавана. Многие-многие значимые личности и общества хотели остановить Прабхупаду, хотели, чтобы он прекратил говорить абсолютно истину. Даже его собственные ученики. Некоторые из его учеников делали это. А настоящие пандиты, им не нужно идти куда-то и что-то узнавать. Они, все, они понимают, что происходит вокруг благодаря своему разуму. Также животное определяет... Может учуять добычу по запаху за, на большом расстоянии. Вартинь, Райя Пашати Карнабhyам, Дхия Пашанти Пандитаха, Паша Бого Пашанти Гранена, А Бхуте Пашанти What do you mean? A king need not all over the country. A king, a, king, a, king, a king need not run all over the country ходить по стране, чтобы узнать, что в ней происходит. У него есть важные, то есть, у него есть доверенные лица, которые этим занимаются. Приходят к нему и докладывают, и он предпринимает определенные меры для того, чтобы разрешить возникающие проблемы. То есть царь оценивает ситуацию, он узнает о ней, оценивает ее и предпринимает определенные шаги. Иногда Рамачандра, Яду Махарадж, переодевались и шли посмотреть, что происходит в царстве, чтобы никто их не узнал. Так делал Рамачандра. Никто не ожидал увидеть Рамачандру на улицах. Поэтому он, он переодевался и шел, смотрел, что, что творится в его государстве. Прохлад Махарадж делал это, Аватхуд Махарадж, отход Махарадж. Яду Махарадж также. Пандит the, no понимает red. все в, в уме, а животные все определяют по запаху. Таковы их способности. Но глупцы не понимают ничего, когда все происходит у них на глазах, но что, что происходит в обществе преданных но им не интересно они не осознают что есть какие-то проблемы они не переживают о том что что-то происходит неправильное в обществе преданных я думаю, что даже если бы сейчас пришел сюда Прабхупад, они бы не изменились. Ситуация, возможно, бы даже не поменялась. То есть мы закрываем глаза на то, что. Делается что-то неправильное в обществе. Вот, допустим, Санея живет с женщиной на протяжении 20 лет, и все молчат, никто ничего не говорит. Или кто-то убил какого-то преданного из-за политики, и тоже, все, все yeah. может быть, кто-то знает, но молчит об этом. На что говорил Бхактивинад Такор? Один Баба Махарадж каждый день ходил в суд и постоянно какие-то дела заводил против, возбуждал против различных людей. Вот этот делает то-то, это делает это, этот неправильно, это делает. Он повторял Харинами, ходил в суд. И группа преданных, объединившись, пошли к Бхактину Такуру. Вы же вайшнав, давайте что-то предпримем, пожалуйста, разрешите эту ситуацию. Сваруб даст баба, он нам не занимается, он с утра до вечера каждый день практически ходит и подает в суд против преданных. Мы же вайшнавы, мы должны спокойно сидеть и повторять харинам, а он на нас в суд жалуется. На это Бхакси такой сказал, он великий вайшнав. Бхакселл такой рантарьями, он прекрасно понимал все и, и знал все. Он великий вайшнав, поэтому он не может снести, что саньяси нарушает этикеты и общается с вдовами. Он не может вынести, если кто-то ворует у гауранги, ворует собственность гоуранги. Он не может вынести, если кто-то использует земли, которые принадлежат гауранге в собственных целях. Это таким образом, когда он идет в суд, когда он возбуждает против вас дела, это и есть его баджан. А вот то, что вы сидите якобы и повторяете Хари Кришна, это не баджан. Потому что если у вас действительно есть отношения с Парабхупадой, с Бхактивина такуром вы не сможете терпеть то, что повсеместно происходит уклонение от их наставлений. Если вы получили, если вы вообще получили дикшу, и дикша ваша достигла совершенства, вы не сможете вынести, вынести то, что... Преданный, вокруг не следует наставления Прохопады и Бхатюнатта Кура. Но если вы молчите, это говорит о том, что вы э, не против этого, вы поощряете это. И точно так же ученики, смотря на уклонение от, от правил предписания своего гуру, учатся у него этому. Итак, Бхатюнатта назвал великим, этого предного, потому что он не мог вынести нарушения, которые совершали эти предные. Поэтому он ходил в суд. Я знаю, он хороший Вашнав, Бабджи Махарадж, сказал Бхактина такор. а Гуркшардас Бабджи Махарадж жил на Ганге. Его окружали люди, которые занимались ерундой. Они всячески пытались доказать, что они имеют близкие отношения с Бабджи Махараджем. Они пытались доказать, что они его ученики. Однажды он сказал кому-то из них, «Я тебя что-то не вижу, ты где?» «А я тут, я тут». «А где ты ночью был?» «Я, я был тут, спал». Спал. А на следующий день он стал проверять, на месте ли, но его не было на месте. Он куда-то ушел наслаждаться. Следующим утром Бабжа Мухараш сказал ему, тот пришел на поклон, спросил, «Где ты был?» «То здесь я спал». «А, правда». «Зачем же ты обманываешь? Зачем ты ради такой дешевой вещи обманываешь why меня?» «А сейчас а задайте cheap, так... cheap вы можете задать такой вопрос» преданным в нашем обществе. Зачем вы обманываете? Зачем вы врете? Ради таких дешевых вещей, ради каких-то наслаждений или каких-то своих корыстных целей? Итак, в нашем обществе, наше, сейчас в нашем обществе очень много опасностей и трудностей. Бактивнат такор хотел, чтобы все стандарты были, чтобы стандарты Баджана поддерживались. Прокупат этого хотел. Шрила Кеша, госвами, ага хорошо. Он хотел, то есть он поддерживал все стандарты жизни в преданном служении, и они хотели, чтобы стандарты были теми же в будущем. Когда Кеша Махарадж подал в суд на якобы последователей Щидар они сами провозглашались, а последователи, но в действительности абсолютно уклонились от него. Когда Кеша Гасвай Махарадж и Щидар Гасвай Махарадж против них об обратились в суд, это, и это также было проявлением Бхакти, великого Бхакти. Не такого, как у нас с вами. Сидим и думаем, что да, зачем там что-то против кого-то выступать. Пусть все делают как джекфрут. хотят. Кеша Госвами Махараш, говорил, неспелый джекфрут. Зеленый джекфрут, можно поколотить, и он станет мягким. Say, поколотить It's палкой. Он не спел, спел он спелым не будет, но будет мягким. O -o то есть, приводится такая аналогия с предными, что они еще не созрели, но выставляют себя как будто бы уже возвышенными предными. У нас нет понимания о том, каким высоким стандартом, следовал Шила Кешава Госвами Махарадж. Об этом не говорится сейчас, потому что если говорить об этом, то все поймут, насколько мы уклонились, насколько мы не следуем. И все любят говорить, он был очень добрым, он никогда ни с кем не ругался, ни, ни против никого не говорил. Но он не, они не говорят о том, с каким, мозг, каким строгим он был. Они говорят о его доброте, о величии тем самым за, закрывают нас а, с завесой. А глупцы, глупцы слушают, и им это нравится. Ну что, что я могу поделать? Все, что я могу лаять, как собака. Итак, представители нашей гурварги были очень строги. Вот, к, к примеру, однажды Кеша Госувай Махарадж собирался куда-то пойти, он вышел из своего баджан-кутира. Он услышал какие-то новости по радио. И а точнее не так, он шел и услышал какое-то радио или что-то предное слушали и он спросил, что это за голос, что это за откуда это, они говорят это радио, он подошел и так пнул это радио, что все в клочья разлетелось, так пнул, сказал глупцы, что вы слушаете, зачем вам материальные новости? Вы в Матх пришли, чтобы слушать радио, а сейчас в телефоне мы вот чем попал занимаемся. Все, что хотим, смотрим. Брамачари, саньяси смотрят. Говорится, что если сейчас Брамачари не дашь телефон сотовый, они не будут готовы жить в Матхе. Я сам знаю. Это на практике. Я... Так kitta. вот, я однажды How наблюдал, как sit? один бромчалис всю ночь сидел, смотрел yeah. что-то в телефоне какие-то как-то развлекался в телефоне, а утром он шел и совершал киртон, то есть пел. Так вот как у нас общество-то улучшится? Если, потому что если даже будешь рассказывать им про то, как нужно себя вести, про правила предписания, тебя же и скинут со, со, со стула. И на самом деле, кто может говорить лишь тот, кто следует сам? Он может говорить бесстрашно. А okay, так никто на это не способен. Будут идти на компромиссы, чтобы не говорить жестко. Но какие компромиссы? Если вы идете на, на Запад, а я иду на Восток, какие надо на Восток. Какие компромиссы могут быть, когда люди движутся абсолютно в противоположном направлении? Так вот, Тавадхуд Саньяси, рассказав обо всех своих гуру, и завершает теперь словами, что Богован не был доволен, когда он создал все это творение, лишь когда он создал человека, он достиг удовлетворения. Он человека создал по собственному подобию. Тело человека — главный фактор, чтобы... То есть то, что способствует встрече с Бхагаваном. То есть это инструмент, при помощи которого можно встретиться с Бхагаваном. Главный инструмент. Бхагаван наделил вас человеческим телом, которое совершенно подходит для гаудиабаджана, Баджана, для баджана, Но мы занимаемся грязными вещами вместо баджана. Вы же отправитесь в ад. За это. Так вот, человеческое тело — лучший инструмент, при помощи которого можно достичь лотосной стопы Бхагавана. Но мы этим не занимаемся, мы к этому не стремимся. У нас есть превосходная, лучшая возможность, у нас есть тело, есть ум, есть разум, есть мозг чтобы понимать и различать, что есть хорошо, что плохо. Итак, Бхагаван дал нам все, дал нам мозг, но мы наш мозг применяем не в служении Бхагавану, а в бизнесе, в политике. Харисева нам неинтересно, но мы не осознаем, что не сегодня так завтра нам придется покинуть этот мир. По-настоящему мы этого не понимаем. И в этом главная проблема. Не сегодня, так завтра, в любой момент, вне зависимости от нашего финансового положения, от страны, где мы живем, мы в любой момент можем оставить тело. «Итак, тело дано человеку Верховным Господом для того, чтобы совершать Харибаджан», — говорит Аватхут Махарадж. «Наше тело подобно лодке, при помощи которой мы можем пересечь океан материального существования». А Гурудев управляет лодкой. Попутный ветер подгоняет корабль. Он дует в том же направлении, куда нам нужно. Городев направляет меня, а я просто сижу в лодке. Все, что нужно, просто обладать желанием пересечь материальный океан. Все, больше ничего. Вы думаете, вы очень разумные? Но даже вот этого, по, по, по, такой простую вещь, вы не можете. Все, что вам надо, просто сесть в эту лодку и принять твердое решение, что мне нужно пересечь океан. То есть люди даже это не могут. Все остальное сделают Гуру, Вайшнава и сам Бхагаван. Но мы думаем, что вот я очень разумный, Как мне рассказывают, вот у меня двое очень-очень умных сыновей. Но ну, я, я говорю, правда, я наблюдал за, то есть, за ее с с сыновьями, они глупцы из глупцов. Она так называет их разумными лишь потому, что они получили какую-то материальную степень. Ой, простите, какую-то научную степень. Даже вы мне рассказываете, so you, <laughs> что, что -то, рассказывает, то есть что-то рассказывает, то есть учите меня. То есть люди считают себя разумными, но их, они разумны только с их точки зрения, но не с точки зрения Гуру Вашнавахи Бхагавана. Если на ночь останетесь на берегу Сарасвати, могут прийти шакалы и съесть вас. А вы им гордитесь. В любой момент собаки, шакалы могут сожрать это тело, а вы им гордитесь. И вот в этом okay. вашем мудрозе, ваше знание заключается. На этом я хочу остановиться времени. So больше нет. Запомните шлоку, с которой я начал. Тогда обадусса не сиган спик, лабда, судрула, ами дам, лабда, судрула, ами дам, багушам мама турнам, джатето,